Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет проект Называется Монбир Это у нас получается лунный медведь Это не как там всякие там, дуги, кони и тому подобное Это реально как бы Проект создан Получается под реально такой медведь существует Он вот его так даже называется И кстати с этого проекта будет определенный Процентик там капать На помощь, на выживание, на развитие Скажем так данных Медведей данного спасения данного вида медведей в общем, но ну это как бы цель, вернемся к ней чуть позже. Это как бы цель небольшая из благотворительности. В общем, что это? это у нас DeFi. Чем он отличается сразу же у нас тут получается, переходим к этому моменту. При покупке никаких комиссий, это уже отлично. В общем, также каждый раз, когда происходит продажа токена, 2% от суммы направляется на будущие транзакции обратного выкупа. То есть э, не будет такого, что они сжигают монеты. Потом это все пойдет на стейкинг. А, по стейкингу держим токены, получаем вознаграждение. Чем больше держим, тем больше получаем. В принципе, поэтому у нас все просто, здесь все понятно. И, кстати, это хорошо, что сделали, что при покупке нет никаких комиссий. То есть получаем 100% токенов, за которые мы, получается, платим. Небольшая предыстория про данного медведя. Выглядит он, конечно, не совсем так как наш медведь. Какой он такой с приколом немного. Ну, когти я вижу, у него серьезные. Также получается с каждой сделки покупки продажи 2% от сделки будут начисляться в качестве комиссии. Ну и будут перечисляться там, определенным там, каким-нибудь компаниям, которые а, занимаются там, не знаю, поддержанием в природе этих медведей. Там, как-нибудь там может карман там покупает. Ну короче следят, это, грубо говоря, как зоопарк под определенный вид животного в принципе, как бы вот токен, который несет полезное свое действие не только для нас в плане заработать но точно так же и для окружающей среды то есть для определенных редких видов животных так что это у нас азиатский черный медведь ладно, идем далее с каждой транзакции налог 18% у нас применяется. Ну это как бы нормально. 3% маркетинг, 3 награды, 2 на подслив. И 2% получается держателем идет. Ликвидность, обратный выкуп. Короче, полностью все распределено. И 2% самое главное у нас идет на благотворительность. Именно на медведей. один у нас триллион монет. Binance Smart у нас все построено. 50% на.. Паблик сейл ушло. И, кстати, на паблик сейл они там, ребята, нормально все собрали. Дорожная карта. По дорожной карте это потом обратные выкупы и тому подобное. В принципе, сейчас проект двигается. Сейчас мы зайдем еще на покоин, Посмотрим, как у него стоит график. Там нет такое, что как по наклонной все идет вниз. Ну, как бы, пацаны молодцы, двигаются вперед. Наша команда, конечно же, написали имена, ну и попрятали свои лица. Тем не менее, хоть какую-нибудь небольшую предысторию о себе написали. То есть, ребята серьезные, команда у них есть. Молодцы. А, так, как купить первый шаг, второй шаг, третий шаг, нам это не надо, потому что мы и так все знаем, умеем покупать данный токен. Идем далее. Если нажать на Public Sale, мы видим, что у них там softcap, hardcap какой был, цель типа 1200 BNB, все полностью, 100% у нас, все по красоте. Также здесь подключаем кошелечек, после того, как подключили, там в следующий раз, типа через 3 дня придите и все, чтобы забрать свои заработанные токены. На покоин заходим, старт у нас там public sale, и потом, конечно же, цена вам взлетела. В принципе, очень хорошо взлетело, даже X4 сделала после листинга. Ну и, соответственно, она сейчас держится на хорошем уровне. То есть, в любом случае, когда люди внизу здесь покупали, они уже в 2, то есть в 3 раза больше заработали. Просто даже ничего не делая. Что у нас здесь? Здесь вот э, MBF, данный токен. Допустим, поставим там на 0.1. Купить его мы получим миллион 7, точнее 17 миллионов. Нажимаем Swap. Подтверждаем. Все. Транзакция полетела. И токен у нас появится потом в MetaMask. То есть я сейчас куплю. Потом еще немножко затарю. И буду как раз по нему тарить Потому что я думаю, в принципе, идея хорошая, проект двигается. Люди молодцы. О, все отлично. Транзакция прошла. Все купили. Все у нас хорошо. Всего лишь на 0,1 BNB. То есть, по сути, сейчас это 40 баксов. Но я буду тарить намного больше. Так, небольшой секрет откроем. <coughs> по Твиттеру. Твиттер довольно-таки неплохо развит. 15,5 тысяч человек. А, посты. Ну, нормально. Все, все отлично. Ребята развиваются, ребята двигаются. С этим здесь все прекрасно. То есть, ссылки все будут в описании. Залетайте. Реально работающий проект, на котором можно взять больше иксов, даже чем на биткоине, либо еще на чем-либо, там в плане там топ-3 криптовалюты. Здесь делаются иксы сразу. Так что здесь мы сможем подзаработать денег. Ладно, ребята, на этом у меня все. Так что все ссылки в описании. Всем удачи, всем профита, всем пока.